Добрый день, друзья. С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня разберем такой момент жизненный. Многие выехали, многие выехали, кто за границу, кто, допустим, из Херсона, из Харькова выехал и так далее, и при этом не имеет при себе трудовой книжки. Почему? Потому что они, допустим, остались или на предприятии, или они утеряны и так далее и тому подобное. Разберем некоторые моменты. Вот. Есть, ну, есть несколько вариантов И вот первый вариант Если вы уже работаете Где-то оформлены Трудовые отношения ваши не были прекращены И трудовая книжка осталась на предприятии Вы можете устроиться на другую работу По совместительству При этом подача трудовой книжки В этом случае не требуется вот. Это э, в соответствии с инструкцией о порядке ведения трудовых книжек, утвержденной приказом номер 58 от 29 июля 1993 года. Э, согласно этой инструкции, на лиц, которые работают совмест... по совместительству трудовые книжки, не ведутся, только по месту, основ... по месту основной работы. Запись э, о работе, по совместительству вносится в трудовую книжку при желании работника по месту основной работы. Поэтому, если вы на новую работу по совместительству устраиваетесь, подача этой трудовой книжки не требуется. То есть, опять же, если по вашему желанию только. После окончания военных действий вы можете вернуться на предыдущее место работы или заработает отдел кадров, или, ну, в общем, появится у вас доступ к этой трудовой книжке и можете вы получить оригинал вот, и внести туда необходимые сведения. Второе. Второй случай. Если вы не работали на момент оставление места проживания или уволились э, позже. И в таких... И в, в этом случае у вас нет на руках трудовой книжки, то необходимо действовать согласно следующего алгоритма. В связи с тем, что набрал закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты, акты Украины относительно учета трудовой деятельности работников в электронной форме, от 5.02.2021 года учет трудовой деятельности работника осуществляется в электронной форме и в реестре застрахованных лиц государственного реестра общего обязательного государственного социального страхования в порядке определенным законом Украины о сборе и учете единого взноса на общее государственное социальное страхование, введение... Бумажной трудовой книжки осуществляется исключительно по желанию работника. То есть если у вас была такая бумажная книжка, то ну, это ваше желание. И согласно статьи 24 Кодекса закона о труде Украины, при принятии на работу лицо может подать эту бумажную трудовую книжку, при наличии, то есть если вы когда-то изъявили желание, вы ведете бумажную, или сведения о трудовую деятельностью с реестра застрахованных лиц государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. То есть нужно будет получать просто эту справку, выписку. С 10 июня 2021 года в Украине осуществляется Постепенный переход на электронные трудовые книжки. Возможно, ваша трудовая книжка уже была оцифрована и подана в Пенсионный фонд Украины. Вот, Поэтому вы можете в личном кабинете, ну, в своем, в Пенсионном фонде, ваш личный кабинет, если вы не знаете, то есть такой раздел в Пенсионном фонде, на сайте, заходите в личный кабинет, и там в разделе «Электронная трудовая книжка» могут отображаться Ваши сведения, трудовые отношения работника по основному месту работы э, при предоставлении персонифицированного учета Пенсионного фонда. Начиная с 1998 года. То есть у вас могут быть эти данные там. проверки кому надо это. Вот. Также вы можете заказать вытяг из реестра застрахованных лиц. Лично или через представителя в территориальном отделении Пенсионного фонда Украины по новому месту нахождения, ну, допустим, если вы переехали во Львов, да, из Харькова, или из Херсона, или онлайн на портале электронных услуг пенсионного фонда. По адресу я ссылку оставлю, на, ну, где это можно заказать. Или проще через портал ДИЯ, там тоже можно найти эту услугу, заполнить заявление и получить электронную выписку. Все. Вот. Получение выписки являются бесплатным дополнительно в таком порядке можно получить справки по форме ОК-5 и ОК-7 индивидуальные сведения о застрахованном лице, такое даже есть эти справки на смартфонах, через приложение ДИА, там та же вся информация об ваших отчислениях где работали и так далее у кого есть это приложение, можете посмотреть без проблем это все доступно. Вот. Также инструкцией о порядке ведения трудовых книжек предусмотрена возможность получения дубликата трудовой книжки. В соответствии с разделом пятой инструкции, и оформление этого дубликата осуществляется, как правило, по последнему месту работы. Кроме того, в отдельных случаях, а именно в случае отсутствия доступа к трудовой книжке работника, в последствии чрезвычайной ситуации предусмотренным кодексом гражданской защиты украины и э, проведение антироссийской операции на территории я работал работник пункт 56 инструкции предусматривает возможность получения дубликата трудовой книжки по новому месту работы то есть вот как раз в этой ситуации возможно вам дубликат оформят уже по новому месту работы согласно этих ведомостей которые вы можете получить я об этом вот выше рассказал вот ну в этом случае работодатель может требовать дополнительного подтверждения с... со стороны органов военного командования То есть, ну это такой путь я думаю что проще было бы просто восстановить данные и в случае остановления доступа к трудовой книжке, записи из дубликата на период работы переносятся в трудовую книжки, а дубликат аннулируется. Ну, как-то так. То есть, я думаю, что лучше все-таки через электронную трудовую книжку, без восстановления дубликата, так было бы проще, потому что онлайн, и не надо никакие дополнительные запросы делать. Вы дополнительно можете обратиться с запросом органы Государственной налоговой службы. У них есть информация относительно последнего уведомления о принятии на работу в соответствии с постановлением Кабинета Министра Украины номер 413 от 17.06.2015 года. Вот. В том числе, обращаю ваше внимание, что отсутствие трудовой книжки не есть основанием для отказа вас принять принятии на работу. Поэтому имейте в виду, что такой отказ будет незаконным, потому что по требованию работника, который принимается на работу первый раз, работодатель обязан оформить ему трудовую книжку. И опять же, то ли электронную, то ли бумажную по вашему желанию. Поэтому можно воспользоваться этой нормой, ну как типа, как будто вы оформляетесь первый раз. До этого ни, нигде не работал. Вот. Поэтому а позже уже потом, после возобновления у вас доступа к оригиналу трудовой книжки или получения дубликата, перенести в, в эту ту книжку, которая предыдущая, записи из этой новой трудовой книжки. Ну вот как-то так. Вот. Спасибо тем, кто подписывается, ставьте лайки, пишите вопросы. Если вам нужна будет моя помощь в таком вот вопросе, сделать запросы или что-то, то я на платной основе. Смогу вам помочь. Если просто вам ну, что-то подсказать, то в комментариях я на все комментарии к видео отвечаю в течение суток. Всего хорошего, всего доброго. До свидания.